Приветствую вас дорогие друзья. Давно не виделись и вот снова я после отпуска с новыми силами возвращаюсь к вам с новой порцией по ситуации на криптовалютном рынке, а также техническим моментам наших с вами криптовалютных активов. Перед тем как начнем, я хотел бы сказать о том, что есть несколько новостей, которые требуют нашего с вами внимания. Это запуск Binance Chain, он же децентрализованная биржа криптовалют от Мастодонта криптовалютного мира биржа Binance. Это, наверное, основное из сильных фундаментальных новостей, которые присутствуют на данной неделе. Более мелкие новости, которые уже мы знаем сегодня, это взлом очередного обменника, который, в принципе, нам не особо интересен. Очередное принятие SEC решения о Рассмотрение ETF от некоторых игроков финансовой индустрии. Ну, я думаю, что далеко это все не зайдет и все также будет откладываться на неопределенные сроки. Также прошу вас подписываться на мой YouTube-канал, где я выкладываю свое видение ситуации на криптовалютных рынках с точки зрения трейдера. Приветствую тебя, коллега.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 Первая новость, которая заслуживает нашего внимания с вами, как я уже сказал, это запуск Binance Chain, децентрализованной биржи от биржи Binance. Извините за тавтологию, но по-другому по не скажешь. Дождались мы, наверное, такого вот большого шага со стороны большого игрока индустрии, большого игрока криптовалютного рынка. И посмотрим, что с этого получится сделать. Насколько будет эта биржа децентрализована, как как это будет все происходить в тех реалиях, где все больше и больше регулирующие органы подбираются непосредственно к криптовалютным биржам и заставляют их принимать условия, на которых они должны верифицировать своих клиентов более тщательно или качественно, как вам угодно, и спрашивать у них о происхождении тех средств, которые они заводят на эти же криптовалютные биржи. Ну и относительно Binance, давайте все-таки посмотрим на техническую сторону данного актива, что она собой представляет и что можно ожидать от дальнейшего движения. Не так давно Binance был достаточно сильнее всего остального рынка криптовалютного и показывал очень хорошую динамику. Но сейчас же ситуация немножко меняется. Меняется она ровно противоположным образом остальному криптовалютному рынку, что достаточно удивительно, так как на носу, собственно, очень даже значительная новость. Кстати, относительно оперативной информации по криптовалютным активам, если вам интересно, подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Мы здесь выкладываем ежедневно, в первой половине дня стараемся это делать, информацию как минимум по трем топам криптовалютного рынка. По трем топовым активам, естественно. Ну и также выкладываем аналитику тех активов, которые интересны вам. Поэтому, если вам интересно, раз, чтобы мы разобрали тот актив, который интересен вам, пожалуйста, оставляйте его в подписи в комментариях к этому видео. Или же заходите на наш канал в Телеграме, и там будет ссылочка на комментарий, где вы сможете оставить также свой криптовалютной пары на которую мы также сделаем технический обзор что же касается бинанса то здесь ситуация очевидно перед вами криптовалютный рынок весь ринулся вверх и же в свою очередь ушел немножко в боковик но тем самым он показывает еще и перелом локального восходящего тренда что может нам говорить также о в дальнейшем продолжение коррекционного движения и также можем смотреть еще на то что по осциллятору мы тоже не видим определенные активности и как нам кажется то что движение коррекционная может продолжиться и дальше если вдруг ничего не произойдет и рынок не подхватит данную монету коррекционное движение может произойти вплоть до 50 по Фибо и здесь же как раз у нас будет уже нарисовываться 200 мувинг, это 4 часовой таймфрейм. Вот данная коррекция до этих уровней вполне вероятна, и в принципе мы, естественно, будем наблюдать дальше эту монету, но пока что она не показывает достаточной силы относительно рынка, наоборот же показывает достаточную слабость. Результат 1. Будем наблюдать. Если вы в данной монете находитесь, то... Смотрите по ситуации. Считайте, что отыграет фундаментал по децентрализованной бирже. А я думаю, что все-таки эта новость должна каким-то образом повлиять на Binance Coin. Если же вы ведете достаточно консервативную торговлю и считаете, что и здесь уже есть ваша прибыль, то я бы рекомендовал хотя бы какую-то часть позиции закрывать или как минимум перемещать ваши стопы в безубыток или же в прибыльную часть. Следующая монета, о которой бы хотелось поговорить, это недавний наш фаворит TRXBTC, btc он же Tron. Будем рассматривать его непосредственно кросс к биткоину, а не к доллару. И я напомню о том, что, наверное, вы уже и так прекрасно знаете или даже помните еще тот момент, когда Tron запустил листинг битторрента, который в недавнем времени был выкуплен им. Ну и, собственно, это Послужило, скорее всего, вот такому вот росту данного криптоактива. На теперешний же момент актив уходит на глубокую коррекцию. По фибо по он уже достиг тех уровней, о которых мы говорили в своих обзорах в Телеграме ежедневных. И там как раз он сейчас находится на уровнях покупок, откуда его стоит откупать. В принципе, ситуация неплохая складывается и можно... Говорить о начале покупок данного актива. Единственное, что здесь нужно определяться, либо уже брать короткий стоп, либо его брать достаточно большим в надежде на определенную иксовость данного инструмента. Каждый определяется, конечно же, сам. Единственное, то, что нас настораживает, это выход его из вот этого вот диапазона нисходящего, в котором он двигался достаточно продолжительное время и показывал хорошую динамику. Сейчас же он ушел под него и, соответственно, воспринимает, возможно, этот диапазон как сопротивление. Но уровень по FIBA 50% и неплохое положение осциллятора, хотя он еще находит немножечко сверху нулевой отметки, Позволяет входить в этот инструмент трейдерам с достаточно агрессивным методом торговли своей. Если же вы по натуре консерватив, то я думаю, что стоит подождать еще более значимых сигналов для входа. Также силу рынка показывает криптоактив EOS. Как вы можете видеть, здесь у него четкий Коридор, диапазон в котором движется и на данный момент, собственно, уперся в верхнюю, верхнюю границу данного коридора, от которой начинает показывать коррекцию. Как правило, при таких сильных движениях, это мы сейчас будем еще говорить на биткоине, коррекция должна происходить в виде не очень продолжительного флета. То есть, это говорит о том, что мы, в принципе, не ждем снижения до нижней границы этого канала, но будем смотреть, как будет происходить дальше движение. Пока что инструмент требует отработки данного роста, достаточно вертикального, и мы будем уже смотреть, докуда будет происходить эта коррекция. Если брать и анализировать также эту информацию по FIBA, то здесь мы будем видеть а, следующую ситуацию, что ближайшие цели по коррекции у нас 38-50%, но 50% это уже как раз нижняя граница канала. Если вы сидите в данном трейде с самого начала движения, я вас поздравляю и смелым образом вы можете перетаскивать ваш стоп-лосс на ваше усмотрение, естественно, либо это будет 50% либо 38% по FIBA. Вот такие мысли относительно данного инструмента. Эфир же, друзья, показывает на удивление очень приличную силу относительно всего крипторынка. И здесь присутствует не только скорость самой цены. Мы видим большой вертикальный рост данного актива, но также разница курсов. Мы прекрасно видим то, что... Цена вышла за границу верхнего канала, которым двигался данный инструмент. Данная ситуация указывает на сильнейший восходящий тренд. Естественно, техническую остановку здесь никто не отменяет, и потенциал флета здесь достаточно высок. То есть мы считаем, что в дальнейшем движение будет происходить в боковике. Насколько это будет долго, ну, будем смотреть, будем наблюдать. Приблизительно ситуация должна повториться ровно как с первым импульсным движением. Цели по данному криптоактиву стоят где-то в районе 190-200 долларов. На вот эти вот цены мы нацелены. И также считаем, что в принципе потенциал у этого актива есть и он может их достичь. Кто сидит в данном инструменте в лонговой позиции, я вас поздравляю, друзья. И я считаю, что вы смело можете переносить уже свой стоп в безубыток где-то в район 120 смело если хотите то можете даже чуть выше под самый низ данного канала то есть это где-то район 125 долларов ну и теперь непосредственно переходим к бенчмарку нашего с вами криптовалютного мира это отец и криптовалют биткоин и здесь друзья несколько интересных моментов о которых бы я хотел сказать если вы помните мое видео относительно скажем так закономерностей по началу роста криптовалюты после китайского нового года ссылочку на него я оставлю в подсказках к этому видео она сейчас всплывет у вас с правой стороны и можете обратить о том что вот эта вот как раз зеленая линия она указывает на то что Примерно этот район чисел приходится на китайский Новый год. Я приводил уже пример, посмотрите в моем видео относительно этого. И что же мы видим? Да, действительно у нас начинается восходящее движение по криптовалютному миру. Насколько оно продлится? Давайте разбираться по нашим целям, по биткоину. Так как я уже сказал, что он выступает бенчмарком всего криптовалютного мира, то мы считаем, что у него потенциал есть дойти до 4500, возможно, до 4600, так как это будет вот граница, как раз верхняя граница этого фактального диапазона, в котором движется цена на данный момент. Пока же в данный момент мы имеем промежуточную цель на верхней границе восходящего канала. И вопрос другой. Остановится ли инструмент на данной цене? Технически, конечно, остановка ему здесь требуется. Но покажет ли он боковое движение или все-таки уйдет вниз, это достаточно сильный вопрос, который, я думаю, интересует большинство криптовалютных трейдеров. Опять-таки повторюсь, что по правилам классического технического анализа, такой сильный тренд, который наблюдается сейчас, в том числе и на биткоине, подразумевает так называемую плоскую коррекцию. Ну, собственно, опять-таки, повторюсь, такой же флет приблизительно, как мы видели с вами после первого импульсного движения. Если вы сидите в данном активе в лонгах, то я считаю, что вы смело можете переносить уже свой стоп в безубыток за 3,5-3,600. Здесь мы видим, как раз еще проходит 200 й мувинг, и мы видим, что цена четко отрабатывала его как уровень поддержки. Это не означает, что она будет постоянно от него отбиваться, естественно, но, по крайней мере, сейчас она показывала именно такой результат. Это и вся информация, которую бы я хотел вам донести на сегодняшний день. Еще раз хочу напомнить... И призвать вас подписываться на канал в Телеграме, чтобы не пропускать оперативную аналитику по криптовалютному миру. Также подписывайтесь на YouTube канал, чтобы не пропускать новые видео. И на этом я вам говорю до свидания. До новых встреч. Пока.